И... И... А, я не понял, там что, 2.5 на маршруту что сейчас? Да, 2.5 на линии. Вот дают. Я <ролослужили> два. Так, а сколько времени? Какое время хода тут? Да тут 400 метров. <ролослужили> а, я одним куском видео снимаю. Одна минута. Одна минута не приехали с этого хлопка. У нас все куча возможностей. Вперёд. Только один самый старый, другой самый новый. Да, да, да. И на концах линия. Да. Что мили -метро? Чего? Мили-метро. По идее, два, Да? Да, Но это не Да, не да. да. неправильно. Да, ну да. да. да. а, Дай город перегон. Могу, да, Станция международная. Конечная. Уважаемые пассажиры. При выходе из поезда не забывайте свои вещи. Ладно. Ура! Ой. Ой, чё так мало? Ой, блин, какая намерена? Ой, каутрафобия себя камеру, поснимай, поснимай